Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на своем канале. В одном из прошлых своих видео я вам показывал, как подключить внешний микрофон к мультимедийной системе TIES. А в частности, я подключал к своей это CC2. И В этом видео я хочу вам показать, как задействовать штатный микрофон, если комплектация вашего автомобиля он предусмотрен. Также я в видео расскажу, как подключить на версии TIE обычный и на плюс-версии. На обычных версиях чуть посложнее, так как у них нет отдельно выведенного провода. Вот микрофон. Итак, друзья, присаживайтесь поудобнее. Поехали. Друзья, напомню, у меня автомобиль Kia Rio 4 поколения 2019 -го года. Моя комплектация предусматривает мультимедию с 7-дюймовым экраном э, с функцией hands-free с камерой заднего вида и так далее. Соответственно, у меня есть микрофон. Но микрофон э, сейчас уже идет во всех современных автомобилях, которые оборудованы системой Aero Glonass. И сейчас я вам подробно покажу, как подружить этот штатный микрофон с вашей мультимедией TIS, если вы себе такую установили. Напомню, что у меня установлена CC2 Plus версия. До этого у меня была обычная S Pro. И на ту и на другую э, версию TIS можно подключить. Я здесь уже... Предварительно разбирал, пробовал, тестировал. Сразу говорю, что штатный микрофон будет работать с мультимедийной системой TIS не у всех хорошо. Мне даже несколько людей говорило, что у них штатный работает намного хуже, чем внешний, и поэтому они оставляли внешний. У меня в автомобиле штатный работает очень хорошо, я его сравнивал с внешним микрофоном. И результатом я остался доволен ну и давайте в общем начинать сейчас я вам все буду подробно показывать и рассказывать Мультимедию я вытащил смотрим внимательно вот этот вот провод точнее коса проводов здесь у нас идет тюльпаны на укс провод питания кулера лоток под сим-карту вход три с половиной для внешнего микрофона и тюльпан CVBS IN1 Здесь у меня подключена фронтальная камера Этот провод я покупал отдельно Заказывал на Алиэкспресс В районе 800 рублей, по-моему, он стоит Так вот, друзья, вход для микрофона У нас идет. Вот эти два крайние провода 19 и 20 пин Белый и черный провод Белый это у нас плюс, черный минус Если у вас а, Версия с обычной s pro либо cc2 то у вас данных пинов нету вариант здесь немножко другой но об этом чуть попозже ранее как я и говорил что у меня был подключен внешний микрофон я его отключил так как звук от штата мне больше понравился и для наглядности я сейчас подключу опять сюда внешний микрофон запишу аудиозапись как я делал в прошлых своих видео а потом уже подключу штатный микрофон и запишу на него. Включим и послушаем. И сравним с вами, какой микрофон будет лучше. Но забегая вперед, сразу говорю, что на штатном будет намного громче слышно. Итак, давайте я сейчас подключу сюда. И будем проверять. Мультимедиа я запустил. Для частоты эксперимента я поставил микрофон на то же место, где он и был ранее. Ну, давайте проверять. Запускаем диктофон. Раз, два, три. Записываю на внешний микрофон, как меня слышно. Говорю обычным голосом, полностью откинувшись на сиденье. Раз, два, три. Останавливаем. Останавливаем. Итак. Да, 56-я запись. Проверяем. Громкость 10. Итак, друзья, сразу говорю, что звук какой-то такой тихий. Громкость у нас установлена на 10, что довольно-таки немало. Если вы слушаете музыку на 10, то музыка будет играть намного громче, чем сейчас воспроизводилась аудиозапись. Сейчас я буду вытаскивать этот микрофон и покажу вам процедуру подключения к штатному. И заодно и проверим, как он будет работать. Итак, мне понадобится лента антискрипт одна штука. Два вот таких коннектора. Вы можете использовать любые. Либо э, термоусадку, либо какие-то другие коннекторы. Вот такой вот у меня инструмент для зачистки и изоляции. И тот самый внешний микрофон, который у меня был подключен. Э, я его буду отрезать. Мне здесь понадобится только провод. Другого провода у меня нету. Поэтому буду использовать его еще у меня есть ножницы ими просто удобно отрезать провод на на тебе итак зачищаем конечно сечение проводов очень маленькое желательно использовать провод помощнее но другого у меня нет. Лучшая зачистка проводов это зачистка с зубами. Провод мы подготовили. Можно его сразу прокинуть. Точнее, нет. Давайте я вам покажу, как это дело все подключается, пока не стемнело. И потом я дальше покажу, как я его прокину. Чтобы подключить штатный микрофон, в моем автомобиле Kia Rio 4 необходимо снять центральную консоль в вашем автомобиле может быть по-другому можно, конечно, попробовать как-то выковырить этот микрофон я пытался, у меня не получилось возможно, это как-то делается очень просто но я больше стараться не стал, чтобы не повредить обшивку поэтому буду снимать, как я говорил, центральную консоль снимается она очень просто здесь у нас есть два самореза, два шурупа я их уже заранее выкрутил Далее, что, что нужно Здесь поддеваю рукой, тяну на себя Вниз И вот так вот она у нас вылазит Так, очечник Здесь у нас подключены два провода Один идет на подсветку, другой на эроглонас Сейчас я их отсоединю и покажу дальше Так, штекера я отсоединил Дальше смотрим Этот штекер с проводами. Провода идут у нас на задний плафон на пассажирский. И два провода идут как раз к микрофону. Сейчас я также сниму разъем и покажу, каким проводам мы будем подсоединяться. Итак, друзья, еще раз напомню, что в моем автомобиле и в Hyundai Solaris 2 будет точно так же, как и здесь. Вот эти два провода, зеленый и белый, отвечает у нас как раз за питание штатного микрофона. Зеленый это минус, белый плюс. Абсолютно так же, как и здесь. Белый плюс, черный минус. Получается, нам нужно подсоединиться к этим двум проводам и прокинуть их вот сюда предварительно распиновать вот эти два провода от штейкера три с половиной. Сейчас я вам тоже подробно покажу, как это сделать и где взять пины. Друзья, еще один важный момент. Если у вас есть система Aero Glonass, то, возможно, вам будет необходимо подсоединить только один провод, только плюс. Я буду подключать и плюс, и минус. Вытаскиваем Штекер. Теперь нам нужно будет распиновать вот эти два провода. Распиновать их очень легко. Вот эту маленькую белую защелку мы просто поднимаем вверх и вытягиваем провод. То же самое и снизу. Напоминаю, что нижний у нас минус, верхний плюс. Итак, все готово. Где взять такие пины? Покупать их не нужно. Вы их можете взять. Здесь есть вот такой вот провод это у нас идет на камеру здесь есть два пина они не задействованы вы можете их взять отсюда как раз два штуки либо у вас также остается в комплекте несколько незадействованных также проводов и оттуда вы их тоже можете взять я предварительно уже такие взял вот они два штуки белый и зеленый в принципе такие же цвета как у меня на штатном микрофоне Сейчас я их запиновываю обратно на место вот этих вот. То есть вот этот разъем нам не нужен. Конечно, друзья, можно было сделать проще. Я сейчас только до меня дошло. Так как я отрезал провод от микрофона, то вот этот конечек можно было не отрезать. И получается здесь не распиновывать. То есть я просто бы подключил штекер сюда, а проводами соединился бы сюда. Но так как я уже все отрезал, как говорится, умная мысля приходит опосля, будем подключать на скрутки. Друзья, вы, конечно, сделайте лучше так, если, конечно, у вас есть такой провод. Если нет, то пиновать придется Все готово, провода вставил я на свои места На свои пины 19 и 20 Плюс-минус, все как положено И теперь давайте подкинем провода И посмотрим, как у нас будет работать наш микрофон Так сказать, предварительного протеста Все я скрутил, все подключил Здесь у нас такая скрутка Там штекеры я воткнул Тут тоже самое Все воткнуто так временно сказать Для проверки, для тестирования Итак, проверяем Раз, два, три Говорю на штатный микрофон Обычным голосом Также откинувшись на сиденье Раз, два, три, как меня слышно Останавливаем И проверяем Что ты? Раз, два, три. Говорю на штатный микрофон обычным голосом, также откинувшись на сиденье. Раз, два, три. Как меня слышно? Остав... Так, друзья. Я думаю, что вы поняли, что здесь намного громче. И включаем для тестирования, так сказать, для сверки предыдущую запись, которую я записывал на внешний микрофон. тихо, а так раз, два, три говорю на штатный микрофон обычным голосом также откинувшись на сиденье ну вы видите, друзья, что разница колоссальная, штатный микрофон намного лучше работает насколько я знаю, что у нее есть специальный усилитель но это еще не все для полной проверки нам нужно будет еще завести автомобиль и проверить нет ли каких-то посторонних шумов так Завожу. Все, машина заведена Проверяем как будет На работающем двигателе Раз, два, три Записываем на штатный микрофон Автомобиль заведен Двигатель работает Даже работает печка Раз, два, три Останавливаем. Воспроизводим Раз, два, три. Записываю на штатный микрофон. Автомобиль заведен. Двигатель работает. Даже работает печка. Раз, два, три. Ну вот так вот, друзья. Я надеюсь, что вы поняли, что штатный микрофон во многом выигрывает все выносные микрофоны, которые можно сюда подключить. Все-таки штатный это штатный но напомню, что это только у меня в автомобиле Возможно, в других автомобилях штатный будет намного хуже И да, друзья, я вам еще обещал также сказать Как подключить а, также штатный микрофон а, Если у вас не плюс-версия, а обычная TiS, S-Pro, либо CC2 Здесь система другая Смотрите Так как нету специальных пинов так, Сейчас я отключу у обычных версий придется снимать полностью, насколько я помню, заднюю крышку и вытаскивать плату, где у вас сенсорные кнопки управления и как раз вот этот тот микрофон. Там будет небольшая платка, я вам показывал ее в прошлом видео, когда э, вытаскивал шлейф и заклеивал там контакты. Вы можете просто выпаить тот маленький микрофон и припаять туда вот эти как раз два провода, которые мы протянули от штатного микрофона. Результат будет тот же самый, как и у меня. То есть как и на плюс-версиях. Ну а сейчас давайте все обратно собирать. Просуну провод сюда. Пойдет он у меня, значит, под потолком, так же как шел внешний микрофон. Далее я его спрячу за пластиковую накладку стойки, под резинкой, по понизу потом дальше здесь за пластиковой панелью и выведу сюда все процедуру очень легкая я думаю что показывать вам не буду просто покажу конечный результат так друзья все готово все собрал здесь никаких микрофонов у нас нету работает только штатный все отлично я еще раз все перепроверил друзья еще раз напомню если вы будете подключать, если у вас система стоит Aero проверяйте, чтобы красная лампочка не горела. Если у вас горит красная лампочка после подключения штатного микрофона, то, скорее всего, у вас вызов экстренной службы работать не будет. Я лично протестировал, нажал на кнопку SOS, связал с оператором, спросил, хорошо ли меня слышно. Она сказала, что все хорошо. И на этом тест у нас закончился Ну а на этом у меня все, друзья Надеюсь, я все вам подробно рассказал, показал Результатом я очень доволен Намного лучше, чем всякие внешние микрофоны Тем более с AliExpress. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал Оставлять свои комментарии Если понравилось, ставьте лайк под этим видео Также советую подписаться на мою группу ВКонтакте Если у вас возникнут какие-то вопросы по мультимедии TiEyes вы также можете добавиться в нашу группу. Ссылку на нее оставлю в описании. Задавайте свои вопросы. Обязательно поможем. Все расскажем, покажем. Всем удачных дорогах, друзья. Всем пока.